Только то, что накануне Потому что его не слышал Забывая про все свое, По инерции тела дышит Вот и все. Из-за меня Линия огня Потому что и без причины Потому что и без причин Потому что Построил, а жить не стал Это место под снегом Где мне одному Оставаться однажды То, что ты никогда Не поймешь ни к чему Да тебе и не важно Ты всегда не придешь Неизвестно зачем Да тебе и не надо. Теряю свет над головой Но снегом белый свет всегда со мной Это место под снегом, где мне одному оставаться однажды ты никогда не поймешь ни к чему, да тебе и не важно. Потому что его не слышал, забывая про все свое. По инерции тело дышит, вот и все.